Просто на несколько миллионов долларов. У Привет, пацаны, пацанчики. Смотрите, здесь сенсорный ключ. То есть закрывается она вот таким образом, просто вот так делаешь, сенсорный ключ, ну естественно и так можно закрыть, а еще знаете что, я думал только на мерседесах S-класс задний колес поворачивается. нифига подобного, теперь на бахе тоже, смотрите, завели вот здесь, видите, красота какая, чик, поворачиваем, чуть-чуть колеса и здесь поворачиваются, как тоже придумал. как -то... на танке скоро будет разворачиваться на месте, просто на несколько миллионов долларов, я не знаю, десятки, или сотни миллионов долларов здесь. Вот этот автомобиль сколько он? Тысяч по двести, триста наверное стоит. Фургон. Ягуар, пожалуйста, сколько? Сотню наверное стоит. Вот этот Мустанг или что это такое? С класс. Все это стоит больших денег. Ребят, всем привет, дорогие встретились с Женей, представляете, блин, я реально как себя, как, как в Ершове чувствую Вы мне говорите, возвращайся в Ершов Ты ершовский парень, давай, езжай, ты там нужен А я себя здесь чувствую, как в Ершове, потому что все рядом Женей, он Женя не тоже из Майами, ну, из Тампы Ну, окей, Майама, Майама, та же самое вот. Майама, Флорида, да В общем, тема какая, ребят, думаем, где Новый год встречать Жене предложил вместе встречать, а он говорит, у меня куча детей И что-то типа, короче, отмораживается, так говорят, правильно Че здесь, что, помешать, что помешаешь? Ну, дом большой с ними все. Может, в баньку, потому да. что на снег. Давай так, давай, все, заметно. И Женя, знаете, что хочет Ну ладно, мы с Нового года решим, а потом расскажем. Женя хочет себе блог завести. И уже не кучу классных, красивых фотографий. Я вам прямо здесь сейчас поставлю. Вот эти фотки, ты мне скинь, самые крутые. Реально бомба. Реально бомба. Там куда-то ты ездил. Куда-то в Колорадо ездил, да? Колорадо. Здесь снега самая. В Колорадо. В Колорадо, блин, так круто. Я, конечно, туда на Траке не хочу ехать. Я не знаю, как ты там проехал. Тем более по таким дорогам, там вот такие вот извилины, как какой-то кишечник, блин, вот так вот все. Но на фотках мне понравилось. Так что, что думаете, ребят? давайте порекомендую прямо здесь, А Женя потом это видео вообще смотришь, смотрю, Да. Да, ну вот, комби, знаешь, что такое? Да, кометы! Да, кометы, кометы. Вот, в кометы зайдет Женя и подумает, решит с вашей помощью, с божьей помощью, с вашей помощью, куда, где ему блог создать. он говорит, я хочу блог создать. Ну, как хочу. Это я больше хочу, чем он. Типа, куда-то твои фотки выкладывать. Да то куча красивых фоток, а надо с миром делиться. И мне кажется, было бы классно именно какую-то вторую страницу создать, назвать ее, неважно, там, природа США или, там, например, катаклизма, или, например, Какая платформа больше всего подходит для... Неважно. Вот для, какая для, платформа. Для, для, Давайте для, решим, да. ребят. Инстаграм или что? Вот у него куча фоток. Видео ты пока еще не осилил. Еще не знаешь, да, что такое видео? И я думаю, что начать надо с фоток, потому что у тебя хорошо получается. Я посмотрел твой телефон, в принципе, оценил. Да. Считаю, что у тебя большое художество. Хочется будущее. делиться. Хочется делиться. Давайте тогда... Что, инстун? какую то Какое-то название придумаем инстаграм. Что еще, ребят? Подпишемся потом, когда вместе с вами создадим. Давайте накидайте ваших а, каких-то мнений, в комментах. А Женя, я его научу комменты читать, он посмотрит, почитает и примет решение уже, да? Да. Короче, думаем, ребят, давайте подсказывать, а мы сейчас здесь до да, чаемничаем, доедим да, и пойдем покажем, вот что Женя на чем сейчас ездит. Мы прошлый раз показывали, с мост, на мосту мост ушли, и ты показывал свой трак, майку задирал чем то непонятно тебе писали люди. Так больше не делают, видишь, не делают. Не, не делают. Не делают, да. Блин, ребят, я не знаю, видно вам что или не видно. Если не видно, то фонарик включите дома, будет все видно. В общем, Женя ездит теперь на таком тренере. У тебя раньше был закрытый на две тачки. Да. Сейчас открытый на три тачки. И какие Все тачки, ребят? Я вот такую, такие штуки даже не возьму. То есть они у меня просто не уместятся. А уже не мини-версия, как у Леши было вчера или сегодня, открытый. Трейлер у него на 7, здесь на 3. Но смотрите, какие три. Все джипы. Ты обычно джипа, да? Ты обычно не берешь данчики, да? Возил? Ну, вот, короче, за что платят, то ты берешь. Вот это, да? Гелик. У меня, ребят, перестал работать а, габариты, без габарит ехать я ж не могу, правильно? Я меняю предохранитель, он сгорает. Меняю, сгорает. Но я примерно представляю, скорее всего, проводочек там в одном месте оторвался. Сейчас мы пойдем с Женькой чинить. Нету? Нету, нету, нету. А почему нету? Что-то мы не туда, куда-то, да? Пойдем смотреть, провод. Да? О! Все, что надо. Что там у тебя? Смотри, 4 монитора. Планшет. А ты знаешь, что нельзя смотреть в фильме, пока едешь? Я никому не рассказываю. Смотри, навигатор, кино, музыка и телефон. Нормально. 4 экрана. Да. Ты просто аккуратнее вот это планшете увидишь, что ты смотришь, менты мем будет ехать. Это нарушение какое то там статья, из пацана штрафовали. Так что ты не смотри больше. Постоянно. Никогда больше не смотри. Мои ролики только можно. Вот да. это... Слушай, а вот эта штука помогает? это я себе заказал. А... Дай-ка посмотрим. Четко? Ага. Ребят, вот эту штуку, ребят, я себе заказал. Но она на каждом тракстопе я просто... Себя... Блин, ну так фиг, фигачишь до да, руль. Офигеть, вообще нормальная тема, вообще нормально. Да-да, О, у тебя, слушай, пробег вообще ничего, 23 тысяч новая тачка. И там сзади сон у тебя, да, соответственно. Ноги вытащил в окно и зло, злой док опустил. Носки шерстяные, да, когда зимой? Люди, когда видят, что ноги из окна торчат, Ну да, Даже полицейские.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 ребята почему-то Ferrari автосалон я доставляю ауди не знаю блин какая красота ребят флорида смотрите родной дом практически как саратская область для меня ну или как краснодарский край я везде себя как дома чувствую Hello. В общем, ребят, что я сейчас делаю? Сейчас я еду в Нейплс, сейчас я нахожусь в Орландо, поеду в Нейплс, три часа езды, я не знаю, сегодня ли мне доехать или нет. Нам вообще обещали ураган, но ветер достаточно сильный, иногда по трассе еду, прям даже страшно становится, такие порывы. ветра сильные, чуть-чуть в сторону даже трак клонит. Так что посмотрим, доеду я или сегодня, или завтра, но ну, в любом случае сегодня четверг, завтра пятница. У меня есть целый день не спеша раскинуть автомобиль. Так, кстати, где мой трак? По-моему, где-то там. Перелезем вот здесь. Так, ребят, ну что? Следующий автомобиль доставляем BMW. Автомобиль по-прежнему новый, по-прежнему 23-го года. Представляете, по документам 23-го года. Сейчас клиент придет, кучу бабок отдаст. Hello! Oh, yeah! But my track is too long. okay, you have a cash or check, right? No. No? What does he owe 1600 COD, cash on delivery. Стивен, Стивен. Uh... Uh -huh. uh -huh. Так, ребята, BMW отдали. Следующий автомобиль Lexus. Он стоит в серединке, поэтому вначале нужно Lamborghini выгнать. Выгоняем, что делать? Так, Да, yeah. <laughs> so, добрались, его и отдаем сейчас. У That's it? Yeah. You done? Yeah. Everything, all the paperwork, everything's inside? Uh, yeah. Did ah, you find it? Sure. No. Maybe on the trunk? <laughs> Maybe in the trunk? Yeah. That'll be in there, yeah. Okay. Okay, thank you. It's not your, it's not your fault. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Хороший день. Сто долларов, ребят, вы, неплохо. По-моему, отлично. Кто uh, yeah. yeah. like do, okay. uh, you... do you? have something I can? Oh yeah. Thanks man. Give me like five minutes, yeah. Okay. Все, okay. ребята отдал корвет, 100 долларов выдал чаю опять неплохо совсем, они сказали, что ты типа крутой вообще чувак, говорит, nice job, nice job great job, кому там звонили, меня хвалили так приятно, я вроде бы ничего особенного не делал, но просто, как сказать, по пунктам выполняю свою работу, выгнал, аккуратненько потом деревяшки подставил, они говорят, нифига себе, типа, ну ты даешь, но ну, не поленился пошел, достал деревяшки, ну а как, моя работа ребят, сегодня мы приехали в парк аллигаторов привет, привет, Джава, привет, привет куда мы приехали? О, приехали мы в... На ферму аллигаторов. Хотим посмотреть, что да. это такое, с чем это идет. Да, может быть и съесть, кстати, можно. Нам здесь, по-моему. Не хотелось бы, конечно, убивать ради нас, аллигатора, но шо Так, ребят, смотрите, за 300 долларов можно купить прямо настоящую голову. Ух ты, она еще и тяжелая. это не просто сушеная какая-то. Офигеть, как она выглядит. Бегеть, ребята, сколько рыб здесь. Прямо рыба. Прямо большие. Прямо плавают. И вот на таких транспортных средствах, видите, движок у них огромный, восьмицилиндровый. Все интересно так устроено, вентиляторы. И все, мы сюда садимся и погнали. Офигенно, офигенно. Какая красота. Ребят, смотрите, маленькие змейки, большие змейки. Вот здесь вообще огромная просто анаконда. Это что за анаконда? Огромнейшие. Такие змейки. Я змеи очень боюсь. Так, здесь у нас что за дверью? Вау! Тут просто их огромное количество. Сейчас я двери пошумлю, может они поймут что... Нет, им все равно. Такое ощущение, что они ждут, чтобы напасть на меня и съесть. Так, ребят, смотрим детей. Это что такое? Это что такое? Ну, это явно не ребенок аллигатора какой-то пушистый. Есть тут кто? Да, вон он. Где он? А вот, Ух ты, вон он. А что они такие неактивные? Пойдем дальше, следующий гостей о Во! А, это уже интересней. А, Ребят, вы это видео увидите на ютубе через несколько недель, а сейчас я запишу для инсты. Так что подписывайтесь на инсту. Вот, пожалуйста, как семечки маленькие можно щелкать. Это большие, блин, какие они красивые все-таки. Какая у них интересная кожа. Вот, вот еще крупнее. Вот они. Привет, пацаны, пацанчики. покушать, пока на лодку собираемся. А ворона уже, смотрите, пришла, понимает, что сейчас кто-то будет здесь еду заказывать и кушать. Вот народ собирается, ребят, на лодочку потихонечку. Ух ты! Вот это крокодил какой-то огромнейший, аллигатор. 14 fit American Alligators. Такая вот у него кожура. Кстати, ребят, в Америке их разрешено убивать, потому что их огромное количество уже скопилось. Они настолько себя нагло ведут, что некоторых детей воруют. Ну как воруют? Съедают, просто затаскивают воду. Были такие случаи в Майами. Опасные звери, и правительство США разрешило их убивать. Вот так, ребят. взять аллигаторов, пофотографироваться с ними. Маленьких. Стоит ли это делать? Что-то мне их так жалко. Может его сожрать еще? Давай возьмем на на колбасу. Не колбасу, порядок. Все, девчонка, давай. Детенышей передаем. Они привыкли со всеми фоткаться. Вот вырастут хорошими, не будут есть людей. Да? Точно, привык. Как папаша будет на их месте. Да, да, кстати, да. Точно, шоу будет показывать, да. Папаша, конечно, вообще спокойный, супер. Ребят, всем привет. Ну что, начинается у меня рабочий будни. Отдохнул я на выходных, съездили мы посмотреть ферму с аллигаторами, как вы видели. Ну и, в общем-то, около дома, прям практически недалеко. Помните, гитара, отель, казино, все-все-все, что хочешь. В общем, недалеко от дома моего приехали, забираем гольф GTI. Пойдемте искать. А, вот он как раз GTI. Давайте верим. Винкод 324 должен быть написан. 324, оно. Без проблем. Вот такую, ребята, тачку забираю. EQB 350. Электрическая, немножко поюзанная. Год ей всего лишь. Пробег 16 тысяч. Или 16, даже не тысячи по-моему. 16-2. Ну, наверное, 1000 16 тысячный. Такой, ребят скучный автомобиль внутри. Очень скучный. Сейчас немножко повеселее, но все равно сколько тень, ведь ничего особенного. Короче, я решил, ребят, не выгонять, Мерседеса разогнать это, вроде должно получиться низкая машина. Фулл-найм и Окей, Окей, В общем, дедушке 80 с лишним лет. И его вчера хотел кто-то обмануть. Я не знаю, какие-то мошенники или кто это, говорит, мы тебе сейчас машину заберем. Позвонили мы его дочери. Дочь сказала, мы ни с кем больше не договаривались. Мы не знаем, кто это был. кто-то хотел забрать якобы машину. Но в итоге мы им сказали, что сохраняйте спокойствие. Профессионалы едут к вам. Ну вот профессионал доехал. Дед, 80 с лишним лет. Нормально, на корвете гоняет, ребят. Как вам такая старость? Во Флориде живет. Круто? Что, ребят, думаете, пройдет в это пространство, нет? Внизу SUV. Мерседес. Я не захотел его выгонять. Надеюсь, что удастся уместить все-таки... Ребята, приехал на аукцион за следующим автомобилем, Ягуар. Такой небольшой джипчик, SUV. Вот я иду по карте, онлайн-карта, и будем сейчас с вами искать, где же этот автомобиль. Небольшая задача такая перед нами будет стоять. Нам необходимо будет уместить два SUV. Первый у меня уже есть. Это Mercedes, как помните, на жопе стоит. И в середку мне нужно уместить. Для того, чтобы его уместить, нужно что-то сверху узкое, тонкое, невысокое поставить. Ну, в общем, может быть, даже придется спускать колеса. Но деваться некуда, ребят. Нужно, нужно работать. Уже прохладно. Температура воздуха где-то, наверное, 18 градусов. Буквально здесь 4 часа от Майами. А уже на 7 градусов температура отличается. Потому что в Майами сейчас 25. А в Чикаго, куда я направляюсь, там вообще минус 5. Представляете? Набрал теплых вещей, едем. Холода. Ребята, каким образом происходит эвакуация автомобиля отсюда, с аукциона? Тебе дают такой вот гейт такая бумажка, генерирует специальный код, штрих-код, по которому ты потом этот автомобиль забираешь. Hello. Okay. Блин, не так быстро ребят получилось я же сказал что не может так все быстро быть что-то у них там вин код qr код не проходит поэтому надо подождать супервайзера супервайзер ну типа начальник он уже идет к нам так что будем ждать Hello. i'm just to supervisor i'm just он сказал мне, что нужно парковаться здесь. Непонятки. Говорит, ты здесь не паркуйся. Она мне сказала, здесь припарковаться. На самом деле, хорошо бы их внимание сейчас привлечь, чтобы быстрее все это дело осуществилось. Потому что в ином случае... Ага, все, вроде кто-то пришел, говорит, подъезжай. В ином случае они просто могут про меня забыть и все, понимаете? Потому что у них забот тут хватает. Все, ребят, спустя еще 7 минут я выезжаю отсюда. Бензинный Того уже один процент, но нужно быстрее докатиться мне до трейлера. В общем, у них не получилось сканировать ни одну бумагу. На этом автомобиле вот эту, там, там, там, везде ничего не сканировалось, не работала у них система. Ну, в общем, поехали загонять, пытаться загнать ее на второй этаж, но для этого нам столько работы предстоит выполнить сейчас. Начнем с того, что нам нужно выгрузить вначале Mercedes. Потом нам нужно выгнать будет сверху Корвет, который мы загнали буквально час назад. А на его место поставить Volkswagen, который перед вами. Так, ребята, три автомобиля выгнали. Теперь сверху надо забрать корвет, который стоит вон там в конце. Выгрузить сюда на время, потом загрузить Volkswagen, потом корвет, и потом в обратном порядке. Туда джип, сюда джип и поехать за BMW, который пойдет вон туда в серединку, а сюда пойдет корвет. То есть снова нам его нужно будет выгружать, но деваться некуда. Так, заводиться будешь? ключом не так low battery please start engine сел что ли сюда что ли, приложить не узнает что делать ребят короче просто села батарейка я заменил свое вот разобрал свой ключ и вставил. Давайте надеемся, что она сейчас поместится. Не придется спускать колеса. Хотя это не сейчас будет определяться даже. Главный вопрос: пройдет ли она вот здесь. В принципе, пока что нормально, ребят. Пока что, а там посмотрим. Давайте, наверное, так и оставим ее. Так, ну что, ребят, опять обратно загоняем мы корвет. Кстати, в этот момент тракт не работает. Я решил дать ему немножко передохнуть, чтобы постоянно не крутился, пускай постоит часочек. Пока здесь делами занимаюсь. И в принципе аккумулятор справляется. Гидравлические нет проблем. Да, корвет сюда легко вошел, пространства остается много, но это не значит, что так же легко зайдет BMW. Но будем стараться. Вот такая БМВ 2001 года. Будем надеяться, что она уместится над вот этим SUV ягуаром. Вот здесь я ее планирую поставить. Поднял на всякий случай вот эту часть переднюю. Как вы видите, опустил заднюю, чтобы она вот так клином сюда вошла. Насколько это можно, насколько это возможно. Вообще никаких проблем, ребят. Ну что, ребят, Егора поставили, на ним пространство нормально оставили. Дальше БМВ сверху. Здесь у нас корвет. Давайте посмотрим, все ли умещается. Все ли окей? Легко, все, ребят, залетело очень много места. Я что-то переоценил ее масштабы. Я думаю, она больше, она кажется не такая уж и большая. В общем, прям максимально вперед сдвигаем. Таким образом у нас очень много места остается. Еще мотоциклы можно с каждого этажа взять. И крепим последний автомобиль обязательно на три или на 4 меня. Если остальные я креплю бывает на два, то последний он более прыгучий на жопе стоит. Поэтому нужно его на 4 или на 3.